Это прекрасные люди, для репетиции, умения говорить, нет. Потому что люди, которые продают, на них можно даже репетировать не просто отказы, друзья, а еще и прокачивать право на агрессию, социальную агрессию. Потому что таксист, такой служитель нас, в целом готов к такой реакции. То есть его мир не опрокинется, потому что ну, ему с вами детей не крестить, поэтому вы для него не можете быть крупной фигурой, нанесущей великую травму. Тем более, понимаете, о чем идет речь, если, допустим, как в этом Поэтому на этих людях как раз очень хорошо даже репетировать гнию в режиме театра кабуки, немножко переигрывая. То что момент, что а, не звоните мне, то есть вот тут можно быть более резкой, более четкой. А, у вас есть минутка, у нас нет минутки. Они также все-таки воспитаны, у них есть своя формула, по которой они спрашивают, а у вас есть еще свободное время, его нет. Вот таким образом, потому что вы нарушаете мое пространство, и можно в данном случае на отрепетировать вот это вот отстаивание своих границ. Вы сейчас нарушаете мое пространство, откуда у вас мой телефон, и если вы хотите прокачать еще и способность проявлять вот эту вот иерархическую доминантную состояние, то можете начать задавать вопросы, откуда у вас мой телефон, почему вы решили, что имеете право мне звонить, Вопросы на вопрос. Вопросы задают всегда вышестоящая инстанции. Вот он еще один подарок от этого эфира, что очень хорошей э, подстройкой под подминание, нет, а под противоположное доминирование является позиция задавать вопросы на вопрос. Высшестоящая инстанция задает вопросы, потому что нижестоящая инстанция не имеет права на свои тайны. Не должен какие-то тайны на работе делать подчиненные, или ребенокими тайными от родителей, это неправильно в данном случае, с точки зрения позиции иерархии. Жрецы имели историческое право на вот, какие-то знания, пользования, могут пользоваться услугами, опять же, до кого хотят, там, у них портал в космос, диалог с Богом, но нешестоящие, а, то есть монополия была на то, что вот канонизированный святой к нему пришел великий дух и что-то ответил. А тот человек, который говорит, я так чувствую, кто это такой, чтобы чувствовать? То есть вот этот человек, к нему там вот пришли вот эти вот эти категории, они ему сообщили. Поэтому вот эта вот позиция, в которой вышестоящая инстанция задает вопросы, она имеет право на свои тайны, вышестоящие люди имеют право на свои тайны. И вот очень хорошим нет иногда является позиция, я тебе не скажу. А зачем спрашиваешь? что ты сделаешь с ответом, потому что иногда является вот это скрытое нету так запаковано в такие фантики, что здесь от вас требуют подотчетности, не услуги, заметьте, не услуги какой-то, а буквально вот как занырит ваш внутренний мир, как будто имеют право. Ну, значит, ты вы выше встоящее себя чувствует инстанция. По факту, может быть, в вашем раскладе такие есть. И вот отслеживайте эти моменты, и вот здесь можно сказать нет, ответим вопросов на вопрос. Зачем? Спрашиваешь, что ты сделаешь с ответом.